Всем привет! В этом ролике речь пойдет о секретах и фишках Windows 10, режим бога, облачная защита, обновление из локальных сетей, автономной карты и так далее. Итак, приступим. Режим бога Windows 10. Доступ к всем возможным настройкам. Создаем на рабочем столе папку с таким названием, вы его найдете в описании к этому видео. Смотрим, что получилось. Теперь вы сможете найти все возможные настройки операционной системы. Это более функциональная панель управления. Облачная защита Для того, чтобы получить защиту в режиме реального времени, вам необходимо настроить защитник Windows, чтобы он отправлял данные о потенциальных угрозах безопасности в корпорацию Microsoft, где специалисты разберутся с их содержимым. Для этого заходим в параметры. «Обновление и безопасность», «Защитник Windows» и нажимаем «Включить» в разделе «Облачная защита». Готово. Обновление из локальных сетей. Ранее обновления операционной системы всегда загружались напрямую с серверов Microsoft. В Windows 10 дополнительно появилась возможность загружать обновления с других компьютеров, которые успели скачать нужные файлы ранее. Заходим в «Параметры». «Обновление и безопасность», «Дополнительные параметры», выберите, как и когда получать обновления. Здесь мы можем выбрать, откуда будем получать и с кем обмениваться обновлениями для Windows 10. Новый инструмент управления приложениями В Windows 10 появился новый инструмент под названием «Приложения и возможности». С его помощью можно не только избавиться от лишних программ, но и оценить, сколько каждая из них занимает место на жестком диске. Это хорошая альтернатива старому оплету удаления или изменения программы. Заходим в параметры, система, приложения и возможности. Готово! Перед нами более гибкий и удобный инструмент для удаления или изменения приложений. Хранилище позволит получить подробную информацию о том, чем занято пространство ваших жестких дисков и очистить его от временных файлов, мусора и лишних приложений. Также здесь можно изменить расположение, в котором по умолчанию сохраняются документы, музыка, изображения и видео. Заходим в параметры. Система. Хранилище. Для примера давайте посмотрим, сколько места на диске C занимают изображение, и удалим ненужные. Готово. Теперь, давайте сделаем так, чтобы новые фотографии и видео сохранялись на диск D. Готово. Автономные карты. Будет полезно для путешественников, у которых часто возникает необходимость ориентироваться или найти нужную точку, а доступа к сети нет. Заходим в параметры. «Система», «Автономные карты» и кликаем «Скачать карты». Выбираем, например, «Европа», «Албания». Ждем, когда завершится процесс загрузки. Готово. Приложение загрузило карту выбранной страны на жесткий диск и теперь может использовать ее для навигации. Анализ использования данных. Данная возможность операционной системы позволит вам выявлять самые прожорливые приложения, да и в целом отслеживать куда уходит ваш трафик. Заходим в параметры, сеть и интернет, использование данных сведения об использовании. Перед нами список программ и количество Мегабайт трафика, которые они использовали Отключить быстрый доступ. В Windows 10 по умолчанию запускается проводник на вкладке быстрый доступ. Это выглядит вот так Если вы хотите, чтобы сразу была активна вкладка этот компьютер, то кликаем «Вид», «Параметры» и на вкладке «Общие» выбираем «Открыть проводник для этот компьютер» и нажимаем «Ок». Проверяем. Готово. Настройка размера стартового меню. В Windows 10 пользователь сам может настроить размер и расположение меню «Пуск». Заходим в «Параметры», «Персонализация», «Пуск» и активируем опцию «Открывать начальный экран в полноэкранном режиме». Проверяем. Теперь вы знаете, как выбрать наиболее удобный для вас вариант отображения меню пуск. Спасибо за внимание, надеюсь данное видео будет для вас полезным.